Привет, студент! Только для тебя свежий выпуск студенческих новостей от команды «Универ Поэтому отложи свои дела. С тобой я, Регина Якупова, сегодня в выпуске. В КФУ продолжают награждать талантливых молодых ученых. Компания «Бритиш Петролиум» выбрала 20 лучших студентов-аспирантов. Знания во благо. В Казани завершилась Российская Олимпиада энергетиков. КФУ готовит настоящих специалистов по медицине. Этот выпуск мы начинаем с хорошей новости. Служба новостей Универнью заняла третье место на всероссийском конкурсе Open Media как одна из лучших программ новостей. Всего было подано 1 1300 заявок со всех уголков страны, и нам удалось выйти в тройку сильнейших. А теперь продолжаем наш выпуск. В Казанском федеральном университете состоялось вручение дипломов стипендиантам и грантополучателям от компании British Petroleum. Как это было, ты увидишь в следующем сюжете.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 В Казанском федеральном университете поговорили об актуальных вопросах татарского мира. Как сохранить татарскую культуру, смотри в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете поговорили об актуальных вопросах татарского мира. Тема дискуссии ⁇ Стратегия развития татар и сохранения татарской культуры. Обсудить будущее национального сообщества прибыли общественные деятели республики, татарские ученые, политики, писатели журналисты. Одной из главных стала тема развития национального образования. Для привлечения к родному языку и культуре с раннего детства было предложено создание элитного татарского лицея. Сохранение языка культуры всегда это важно. И я думаю, на современном этапе... На этапе глобализации, сохранение народов, национальных языков является важным вопросом для всей страны. На проблему обратили внимание не только активные граждане Татарстана, но и других регионов России и стран ближнего зарубежья. Для них велась прямая трансляция мероприятия. Как отмечают организаторы, мероприятие станет регулярным. Следующая встреча пройдет 19 апреля. Анастасия Иванова, Ленардо Влетяров, Универньюз. В этом году Казань приняла сильнейших молодых специалистов со всех уголков страны на Всероссийской Олимпиаде по энергетике. Какие вузы представляют неоспоримую надежду для будущего энергетики, узнаешь в сюжете Адели Шамиловой прямо сейчас. Вот и подошла к концу Всероссийская студенческая Олимпиада по энергетике 2017, которая в этом году прошла в стенах Казанского государственного энергетического университета.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 Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ существует уже четыре года. Он отличается от обычного медицинского университета своей технической оснащенностью.